Мы находимся в преддверии праздника Пурим. И в последние годы я вижу, что этот праздник теряет свое мистическое религиозное значение. И люди забывают, какая глубина есть в этом празднике. Этот праздник – это не только то, что произошло в истории. Для большинства из нас, кто-то приехал из бывшего Советского Союза, это книга это рассказ про нас. Правда, то, что произошло с нами, это было 30, 40, 50, 100 лет тому назад. А то, что произошло здесь, это было где-то 2500 лет тому назад. И сейчас вы увидите что-то очень похожее. קודם כל אני רוצה לאגד ולספר קצת על היסטוריה, מה קרה שם ב-בבל? בפרס. Я рассказать, что произошло в Вавилоне, в Персии именно с исторической точки зрения. Ведь אתם זוכרים, что לפני שנים? Вы помните, что uh, много лет тому назад израильский народ разделился на два государства. צפוני, uh, было uh, правле было uh, государство иудейское и было государство северное израильское. И Израиль нарушил uh, весь закон Моше. Uh, и uh, пришел царь ассирийский и забрал всех uh, в плен. И это происходит до сегодняшнего дня. А после этого и царство иудейское, и царь иудейский גם, גם, тоже uh, сошли с uh, прямого пути. Бог посылал множество царей, множество пророков и говорил людям, что вам нужно вернуться с вашего неправедного пути. Но люди не прислушивались к это, к этим сказаниям. لشевي, и в конце концов, пророк Иеремия пророчествовал и сказал, что придет царь на Носор и заберет вас на 70 лет в плен Вавилонский. именно так и произошло. Мидуяк, и Иеремия был настолько точен, 70 שנas, 70 שנas. он сказал 70 лет, и это было 70 лет. А -ле и этот uh, рассказ нас связывает с историей, Потому что это история очень жесткого рассеяния. Потому что в этом вавилонском пленении народ израильский потерял свою самоидентификацию. Но и может быть было где-то в паспорте написано пятая строчка Еврей, но они жили все как как другие народы и это очень похоже на евреев с бывшего Советского Союза, когда, которые жили с революции 17-го года до примерно 90-е, до Алии, 70 лет. И мы, может быть, у нас в паспортах где-то было написано «еврей», но мы жили, как все остальные советские люди. А я ли мы они гадальте, Баирк, Танаба, Беларусь, Бобруйск, а юмале евреев, а нахну леоид баяшну לאום שלנו אבל אני מכיר הרבה הרבה אני מכיר הרבה הרבה אנשים ש я, например, жил в маленьком городе в Белоруссии, Бобруйске, и там было очень много евреев, мы никогда не стеснялись и не скрывали. Но я знаю очень много людей, которых родители, родственники скрывали свое еврейское происхождение и только перед Алией они где-то как-то, каким-то образом узнавали, что у них есть еврейский пурим. Это рассказ Пурима. И я сейчас поговорю про саму историю. Где-то 2 миллиона человек, царь Набухадоносер, увел в Вавилонское пленение. И кого он здесь оставил из еврейского народа, это самый-самый простой народ земледельцев, для того, чтобы они хоть как-то возделывали эту землю, а всех знатных увел Вавилон. И плюс он заселил здесь Шамруним, самаритян который другой народ не еврейский, но их культура очень похожа на культуру евреев. И И евреи э, очень хорошо устроились в Вавилоне. Нью-Йорк. Как вот американцы, в, американские евреи в Нью-Йорке. Мамаше Прям хорошо устроились. А я И было меньшинство, которое сохраняло свою самойдификацию. Например, Даниил. Помните пророка Даниила. И трое его друзей. И написано, что они не только сохранили свою еврейскую самодификацию, но сохранили в Бога и иудейскую веру. Но в основном все остальные они забыли все, что касается религии и традиций. שנа, И когда примерно закончились 70 лет, когда Иеремия сказал, что вы будете в пленении 70 лет, вдруг Бог дает царю Корею, царю э, кир, Киру, кир. Цар, царию, э, киру дает такое любовь к евреям. Этот вавилонский царь, обычный идолопоклонник, но вдруг вот Бог дал ему любовь в сердце к евреям. И что он говорит? Трамп? <laughs> и он говорит, хорошо, давайте я вас сейчас освобожу. Entonces, говорит, ле шелахем, -а Идите в свою страну и восстанавливайте свой разрушенный храм. И все евреи получили смс. 2 миллиона смс. 2 миллиона смс. Но только из 2 миллионов 42 тысячи сказали, да, я готов пойти вернуться в свою обетованную землю. Прям меньшинство маленькое шам... uh, был лидера его звали Зарававель יהודה, из uh, uh, колена Иуды. Захария, и был пророк Захария. Và... И великий первосвященник в то время был Йошуа. Трое повели 42 тысячи для того, чтобы они вернулись в Израиль. И они стали восстанавливать, строить храм. параллельно уже закончили 70 лет. היהודים שaju גרים שם ירביו, אמוכמיות, וaju גיימ בדרכון אמריקאי, שלח uh, בבלוני שלהם. אте קоторי אסתריס יהודי, после 70 שנה, אני свой תעודת ציוד, в дальний свой паспорт временный. À, à справили и еврейский своевременный паспорт далеко в далекий карманчик положили и очень гордились своим синим американским то есть вавилонским паспортом. И очень хорошо там жили. Лет-лет пришел после Кира другой царь. Айяло, У него не было таких чувств к народу Израильскому. А Конгресс и все для И тогда Конгресс принял решение. Перестать пожертвования делать в Израиль? Века накольный и окольный естественно, все поселения, вся поселенческая деятельность, и строительство храма прекратилось. за шамба А в то время уже была другая империя персидская, и евреи, которые жили там, все еще жили хорошо а парсим и бдуецеучляем. я настолько им было хорошо, что они, что они забыли, что они евреи и стали как обычные персы. никуда И это очень э, э, э, такое, критическое. критическое время. Когда наш народ забывает, откуда он и кто он, он, тогда восстает враг. И в это время врагом был Аман. Потом были Гитлер, Сталин, много разных Аманов. Но тут народ израильский изменил свой путь. И мы будем изучать, что там произошло они вернулись к тому, чтобы узнать Бога заново. И влияние на всех вокруг было столько сильное, что написано, что даже настолько убоялись другие народы, что стали иудеями. И новый царь Персии, и מה אמא опять вдруг äh, äh, получил любовь к народу еврейскому. אז וְשׁוֹלֵאָה נֵאֵמֶה אֶצְרָא וְנֵאֵמֶה אֶצְרָא וְאֹד מִשְׁוֹל אֶחָשׁוּ לִיִשְׂרָאֵל. И он тогда послал Неемию и Езру в Израиль, и они уже начинают восстанавливать второй храм, и готовят платформу для прихода Мессии. И когда родился Иешуа, он пришел во второй храм. И что это было за что это был за спуск? Зеутам. Это было то состояние, когда израильский народ потерял свою самоиндификацию. И даже в таких местах Бог совершает чудеса и знамения. Я вам дал немножко истории, сейчас будем изучать текст. И в первой главе написано, что царь Хашвирош... Он был очень великим царем. И я думаю, что даже Америка не имеет такого влияния на мир сегодня, как в то время имел царь Хаша. И он хотел устроить пир. И не такой пир, как мы сегодня делаем. Давайте снимем зал и встретимся вечером. Но 120 дней он хотел праздновать. Это были идолопоклонники. Там были сплошные оргии. И после 120 дней когда царь сидел со своими друзьями, и вдруг ему вздумалось привести свою царицу, любимую жену, одну из, может быть, 110 тысяч женщин. Она была очень красивая. И тут э, сказано, э, был, написано, скажите, вашьте, чтобы она пришла э, со своей царственной короной. А э, в толковании написано, что она должна была только корону одеть. То есть она должна была прийти голая. Скорее всего, э, феминистская э, сущность э, ее в ней э, воспротивила. И она сказала, я этого делать не буду. И тогда все советники сказали, накажи ее. А он это сделал. Амум. А потом он немножко оставался в шоке. И вот он сидит со своими лидерами. И тогда не каждый имел доступ э э близкий к лицу великого царя. Это похоже на картину нашего Бога. Не каждый может прийти в его присутствие, но, но нам дан путь. Еще говорит, я есть дверь, и через меня вы можете зайти. И вот семь советников сидят вокруг царя и дают ему разные идеи швимиток чем и седьмой из этих семи его зовут мимухан и это второе толкование говорят что это второе имя для злого амана в а я на закончил В то время принято было, что у человека есть несколько иён. Внимло и тогда они дают ему совет Найди себе новую жену Молодую, красивую девушку Она будет царицей вместо вашти И здесь мы находим что-то очень интересное Во второй главе С пятого по седьмой стих написано Был в Сузах в городе престольном Один иудеянин именем Мардыхай сын Яира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выденными с Иихонию царем иудейским, которых переселил на Навуходоносор царь Вавилонский. И он был воспитателем Адасы, она же Истер, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица была красива станом и пригоже лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мордыхай взял ее к себе вместо дочери». Я уже вам сказал, что народ израильский потерял свою сущность, свою самоидентификацию. Как можно это узнать? Кто помнит рассказ Моше? Моше родился в Египте. И дочь фараона, египтянка, она назвала его египетским именем. Моше это не еврейское имя, это имя египетское. אני לא זוכר יחותי אל, אימא, אבי גדור, סבא, עוד שמות יהודיות אבל פה משה זה שם מצרי Разные имена, которые как будто бы дали Муше, но здесь написано, упомянуто только его одно имя, Муше, и это имя не еврейское, а египетское, потому что он родился в Египте. И здесь мы пишем, видим, что Мордехай родился в Израиле. И его переселили вместе со всеми переселенцами в Сузы. Но ну, здесь есть вопрос. Что значит имя Мордехай? Тоже не еврейское. Имя. Почему не еврейское имя давать ребенку, который родился в Израиле? Мордехай, مرдук, uh, имя Мордехай происходит от имени uh, идола Мордук, одного из uh, идолов египетских, uh, вавилонских. Uh, и такое значение, Мордук, ты будешь. As Скорее всего, когда его привели в Вавилон, и народ начал терять свою самоидентификацию, скорее всего, можно было изменить имя, фамилию Цукерман и стать Сахаров. То же самое здесь бахура, чем И uh, тут написано, что он растил uh, свою племянницу, которую, которую звали еврейским именем Адаса. But, uh, двоюродную сестру. But, yes, Но есть еще одно имя, которое она получила. Эстер. И говорят, что имя Эстер. Происходит от имя Астарта. Богиня Астарта это также Вавилонская богиня. И это да показывает нам, и на них, на них тоже, что они тоже спрятали свою самоиндентификацию и хотели быть как все. Написано его двоюродная сестра. И есть толкование, что она была его жена. И скорее всего это было так. Просто в той морали, они настолько низко опускались, что из-за какой-то привилегии он мог послать свою жену, чтобы она была женой в дворце, во дворце царя. И для э, э, царей вавилонских не сильно было важно девственница, не девственница, самое главное, что была красивая. И вот мы читаем про то, как она там э, устроилась. И как говорят Священные Писания, те дары, которые дал Бог, невозможно растерять. יופи, и эта еврейская девушка э, выигрывает конкурс красоты и становится царицей. Эгаб, הזה, и во всей этой истории Мордыхай не был просто человеком. Кацар, אותו, 21, 22, 23. А во второй главе 21-23 стиха есть небольшая история. Mm -hmm. В то время, как Мурдыхай сидел у ворот царских, два царских Евнуха Гафафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились, замышляли, а, озлобились и замышляли наложить руку на царя Хашвироша. Узнав об этом, Мурдыхай сообщил царице Эстер, и Эстер сказала царю от имени Мурдыхая, «Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве». И было вписано облагодеянии Мордыхаев в книгу дневных записей у царя. Но, ну, во-первых, не каждому дано сидеть у царских ворот. И, uh, es... скорее всего, у него была какая-то высокая должность в охране царя. <кат> <-битахон -шел> <-мон> uh, офицер безопасности дворца. Это была очень высокая должность. И я думаю, что в основном евреи в Вилонской империи занимали хорошие должности, так как сейчас нью-йоркские евреи. И мы видим, что потом вау! И здесь мы видим, что было записано, и вспомнили о том, что доброе дело сделал Мордыхай царю. И в третьей главе начинается рассказ про Амана. И вдруг э, здесь написано, что одного из своих советников э, Бог поставь, э, царь поставил э, премьер-министром Аман, я тебе даю власть, чтобы ты управлял моей империей. То же самое один раз фараон сделал с Иосифом ты будешь велик, все поклоняйтесь ему. А вот Мордыхай не захотел ему поклоняться, что-то в, в нем противилось, не хотел он делать прививку от ковида. Не хотел. Иногда у нас такое есть в голове, да? Оно происходит со всеми. Даже нерационально, не хочу и все и иногда Бог играет с такими вещами иногда наше эго влияет так. даже на нашу гордость иногда ты делаешь что-то глупое עצמך, и это? спрашиваешь себя зачем я это делаю בעצם, я кроме проблем себе ничего не сделал но вот этот пример этот рассказ учит нас думать. Возможно, это не было просто необъяснимое желание, возможно, Дух Святой направил нас в определенном направлении вот лиман и вот здесь мы видим что мардыхай не захотел поклоняться аман и аман так разозрился что сказал не только тебя я накажу уничтожен здесь еще есть одно имя а ана и Вугиянин. Вы умрим, И здесь и его предками äh, были, äh, был царь Агаг. А Шмуэль, Натан, Кулам. Помните, Самуил дал повеление Саулу, чтобы он уничтожил Амалека Ам Ам Ам до конца. Он дал повеление Амалека уничтожить э, женщин, э, детей, младенцев, чтобы не осталось вообще никого. נירא כי גеноциד. אבל יש שם ביות רוחניות וקללות. но там есть очень много проклятий и духовных проблем. и они были и Аман был из сынов Амалека. и говорят что каким-то образом его предками был царь Агак. но здесь в чем смысл? что Амалек из что Амалек ⁇ это природа, которая всегда ненавидела евреев. Я вам дал пример. До где-то 50 лет тому назад евреи всегда хорошо, были хорошие отношения с персами. Им с иранцами. Тамид. С Ираном всегда у евреев были хорошие отношения. Вдруг туда к власти пришли некоторые сыны Амалека. И они, все, весь Иран просто наполнили ядом ненависти к евреям. Я расскажу вам рассказ. они, Нина, в когда-то я, Нина и один из наших маленьких детей полетели из Канады обратно в Израиль. И самолет задержался. И нас послали в Торонто в офис для того, чтобы ну, устроить все, что касается билетов. Мы э, поднялись на большом лифте, и рядом и в лифте поднималась с нами женщина одна. Мы вместе вышли, прошли в офис, они попросили у нас паспорта, мы стояли и ждали. אותно, и она спрашивает нас, откуда? Я говорю, с Израиля. И спрашиваю, а ты откуда? Она говорит, с Сتي, Тегерана. Э, и у меня что-то было в сердце. Я подошел, дал ей руку. И она пожала мне руку. И мы вместе начали плакать. А, так это وإيرانים, משהו, И uh, мы начали вместе плакать, вот как под хупой, в присутствии Божьего Духа, я думаю, что у нас с иранцами есть что-то общее. Но просто этот яд uh, с Амана может изменить всю атмосферу. Азбаки цераман магия ле-мелэх. И Аман приходит к царю. И он говорит, есть один народ, который очень мешает. И это было как в нацистской Германии, когда было принято решение уничтожить всех евреев. И помните, когда Сталин э, э, спровоцировал дело врачей? Помните такое? היחודים, И хотели просто отыскать всех евреев в Биробиджан, чтобы большинство погибло по дороге. И они манипуляционным образом заставили царя подписать этот указ. И все евреи зашли в транс, это был страх смерти был. И тогда Мордыхай сказал, окей, это девушка, которую я вырастил, Эстер, сейчас там, сейчас мы будем это использовать. Он, он пришел к ней, он говорит, иди и поговори со своим боссом. Она говорит, у нас так во дворце не делается. Иша so si Я не его единственная жена. Матаящие у Когда он скажет мне, пошлет за мной, я должна прийти. А если я приду сама по себе, меня убьют. И мы видим, что Мордехай очень сильно разозлился. И он говорит тогда ключевое слово. Они хушеевше рабим итану лифамим я думаю что многие из нас слышат это слово в на каком-то периоде жизни алла или украина ведь это езжай в украину и вытащи своего мужа потому что пришло это время и он говорит ей то же самое. В это время Бог поставил тебя на эту позицию, именно поэтому ты там находишься. Иногда только раз в жизни мы должны сделать что-то особенное. И этот раз может изменить историю. И приблизить приход Мессии. И принести спасение многим. И я хочу сказать всем, которые сидят здесь אותנו, и слышат нас. «Хевре, Бог говорит, и иногда Он говорит только один раз: послушай и сделай это. Ишуа сидел в э, Гефсиманском саду и слышал этот голос: Сейчас ты идешь. И его плоть не хотела. Он говорит, Боже, если можно, пронеси эту чашу. Но, имя, омар, но пусть твоя боль будет, не моя Один раз только. Иногда этого достаточно. Аз эстер, אומרет, согласна, эстер говорит, окей, я согласна. Спаститесь ради меня три дня. И поэтому перед праздником Пурим есть три дня постэстер. Она э, каким-то образом э, провела махинации какие-то, мы знаем, Скорее всего, она сначала шарик э, там послала, он взорвался, тут испугался, и потом она вышла, и он уже и и он говорит моя любимая что ты хочешь она говорит я ничего не хочу приглашаю тебя в кафе арома тебя и амана и аман когда услышал что сама царица его пригласила Уж очень обрадовался. У кафе Б, кафе Арома. Ему не нравилось кофе в Ароме. У из кафе Starbucks. Ему нравилось тыквенные латы в Starbucks. Нахон, Потому что говорят, что э, владельцы Starbucks а, антисемиты. А зуа гавшам лишь тот ему понравилось там пить кофе. Авал им молкает шарли что-то филу ну. ба рума. Es, uh, ради царицы можно потерпеть и кошерное орому. И он шел домой. Ми а этот uh, мерзкий Мордыхай опять ему не поклоняется. Байт, он приходит домой. לו, шар, и она говорит: послушай, давай-ка мы быстро разберемся с Мордыхаем и со всеми остальными. <coughs> و построй виселицу я забыл вам что-то рассказать до всего этого рассказа когда мордыхай задумал геноцид против евреев а когда Аман думал геноцид против евреев уухашав он тоже продумал что-то мистическое. Мауаса Мизухер. Что он сделал? Кто помнит? Зарак Пур. Э, Аграла. Рулетка пур заграла это рулетка мы видим в священных писаниях несколько случаев когда люди использовали рулетку перед Богом. кто помнит ОД. אתם זוכרים que בחרו בן שני זימ בاليומן Когда на יום קיפור выбирают דוקא צלום? За кой шана Изурки маграла? Каждый год бросают жребий. Лифней щам Израиль нех нас лерится А и потом Израиль зашел во Бетованую землю. А штахим לכול לכול שвед и когда бросали жеребий, то по жребию узнавали, какое колено получит, что в наследство. И 12 апостола в Новом Завете, согласно жребию, я не знаю, как бросали жребии. Там была какая-то мистика. Мишамаем. мистика с небес. И они чувствовали ее. Написано, что Аман бросил жребий. Не было это перед Богом, а наоборот, перед Ним бросили жребий. Он чувствовал себя таким маленьким башком. Но в, в жребии есть что-то настоящее. Я думаю, что из-за того, что каким-то образом все поддержало этот жребий, а народ израильский должен был, был, должен был умереть. Лама. Почему? Лёде. Не знаю. Улай, возможно, они совершенно оставили Бога. Может быть, стали поклоняться идолам. Может быть, стали грешить теми же грехами, как персы и идолопоклонники. Но, но это произошло уже не один раз в нашей истории. Когда вышли из Египта, Минимум, как минимум два раза Бог сказал Муше, их я уничтожу, отойди от них. И скорее всего это было uh, что-то настоящее. И это нас должно пробудить. Когда я вижу это, они мият, зухер, милим. Я помню слова пророков и Нового Завета, где написано, что нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. Нет. И даже из сидящих здесь нет праведного ни И все, кто стоят на сцене, нет праведного ни одного. И все нуждаются в милости Бога одинаково. Раз, и мы уже говорили несколько раз, что поэтому приходит Ишуа, Маши, Божий Агнец, и э, дает нам искупление. Он берет на себя весь этот праведный гнев и суд, и там, в Персии, народ израильский должен был умереть из-за праведного Божьего суда. Но как всегда его праведность возвышается над судом и спасает нас. А его, его милость, неправедность, его милость возвышается. А шелу, его милость превыше всякого его суда. И вот Аман строит виселицу. И ждет уже этого дня. Через несколько дней должен этот день наступить. И он наполненный гневом. Но в шестой главе что-то происходит. это центральный момент. Шестая глава, первый и второй стих. В ту ночь Господь отнял сон от царя и он велел принести памятную книгу древних записей и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мурдыхай на Гавафу и Фару двух евнуков царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Хашвироша. Что здесь интересно? Бог забрал сон у царя. Первое, הזה, Первый и последний раз здесь говорится про э, Божье имя. זה, שוב, Это нам uh, показывает uh, состояние, что uh, насколько народ отдалился от Бога. Но милость все еще существует. שני, и второе когда вы вдруг у вас бессонница мучает не нужно идти и брать натворное может быть бог хочет говорить с вами в это время это то что случилось царем у нас у них была хорошая еврейская медицина еврейская персидская китайская народная. <laughs> Но он выбрал не спать. И Бог его привел в хорош, к хорошему. Ве <густу> Здесь мы видим, как разрушаются планы врага. Мордехай магейла в рано утром приходит к нему. Аман, Аман. Аман -Ам Амарти. Аман. <свят> Аман магия Лимелех Бабоке. Аман приходит утром рано к царю. و... Хошев, окей, это, И думает, ну, наверное, не буду я ждать этого времени. Мы Мордехая и всех остальных уже сегодня утром поведем. Только маленькая подпись от царя. И тогда царь спрашивает его: Скажи, ко мне, дорогой? что бы сделать человеку, которого так полюбил вдруг царь? Полюбила я. И он думает, что тут говорится про него. И он говорит: хорошо, его надо почтить. И он говорит: хорошо, иди и почти Мордехая. И вот говорят: баса. Эй баса. а парси. Это такая была персидская персидский облом байта мамаш арус. И он полностью разрушенный возвращается домой. что и, и, и его мудрая жена, которая ему спроектировала виселицу, говорит: не, скорее всего ты не преуспеешь лекос шния кафе и مalka. и еще приходят люди от царя для того чтобы его поторопить второй раз пойти на кофе с царицы в тамша бейпур а в этот день царица не накрасилась в лавша бгадим. И одела не самую нарядную одежду. И тогда царь говорит, а что с тобой? Она говорит, но ну, я уже считаю последние дни своей жизни. Он говорит, что ты за глупости ты говоришь? Ты здоровая, красивая, красивая, все с тобой хорошо. Мне врачи сказали, что все твои анализы были очень хорошими. Она говорит: "Ну тебя вышел закон? Повеление вышло, что через несколько дней я и мой народ будем преданы на уничтожение". Он говорит: "Что это за ерунда?". И она говорит: "Вот этот, вот человек сделал всю эту манипуляцию". Так шиву зман Маман. Уже некоторое время Шверош близко ходил с Аманом. و... И он доверяет ему. И он в шоке. И он даже не знает, как в этот момент Alors, отреагировать. Он выходит на перекур. و... И тогда э, толкователи нам говорят что когда Аман э, подходит к Эстер чтобы просить ее о милости אותו, то э, ангел его толкает и он падает вместе с э, царицей на кровать. хазара <laughs> И в этот момент заходит Ахашверош, который... который думает: нет, наверное, ошибка. Аман мой такой близкий друг. И вдруг видит эту картину маслом. И он говорит: И еще ты мою жену хочешь изнасиловать в моей кровати? Акша, и сейчас его забрать э, на веселицу. Очень странный рассказ. Но он показывает нам, что Бог э, владеет всем. И он делает то, что он э, хочет делать. И мы видим наказание Амана его сыновей в 9 главе. Написано, 10 сыновей Амана умертвили. זה מאוד מאוד מוצביה על סיפור שקראי ממשיך לנו מוחה יותר. מי זוכר את הסיפור? זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד После Второй мировой войны должны были повесить 12 нацистов. Но один в тюрьме принял яд и умер. 11, и повесили только 11, так же как в этой истории. Потому что рассказ Пурима возвращается раз разом. И <coughs> раз за разом Бог говорит нам, ребята, не отдаляйтесь от меня. Будьте открыты для меня. «Ки -бахар потому что вас я избрал. Почему Он нас избрал? Не знаю и никто не знает. Мы прям ничем не лучше других народов. Но написано, тебя я избрал ты исполнишь мою волю во всемирном спасении от тебя произойдет Мессия об этом мы говорим каждую неделю об Иешуа из Назарета который пришел во имя Бога и совершил искупление всего мира но это не останавливает использование Богом еврейского народа. Это только продвигает нас и дает нам больше ответственности ходить в Его воле. متкифим, в общем здесь в этой истории народ еврейский получил в Вавилонии разрешение сражаться со своими врагами и мы выстояли в любом погроме, шам, который там был и, цахну, и мы победили и в восьмой главе есть очень интересное, странное предложение 17 стих и во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье и пиршество и праздничный день и многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Там было много народов, это была огромная страна. Я не думаю, что они стали вот именно евреями, как, евреями. как сейчас проходит ги и что-то в этом роде. Но то, что они сделали, это то, что сделала Рут. Они сказали, твой Бог, мой Бог, и твой народ, мой народ. им נאוגים, Может быть? Они жили так же, как они жили раньше, но они оставили идолов и поверили в Бога и Израиля. Я хочу сказать, что это прекрасная аналогия с сегодняшним днем. ישוע, если мы стоим в свидетельстве Иешуа, если мы стоим в свидетельстве если мы даем Духу Святому вытащить наружу то хорошее, что есть у нас, то мы свет. И тогда истинная радость на Пурим будет продолжаться. Это такой рассказ. Давайте встанем и помолимся. винуще бы шамаем отец наш небесный бедмаот работ а там мазгиротмазе многими примерами ты показываешь ты предупреждаешь нас не приближаться к этому миру винимитпалзор ланну базе и мы молимся чтобы ты помог нам анимпалельще ру кодиштенлану я молюсь, чтобы Дух Святой дал нам смелость и мудрость. Как говорится, во-первых, с нашими близкими и с нашими детьми. А после с дальними. Мы молимся, чтобы твое спасение пришло к народу Израиля. И чтобы посмотрели на того, кого пронзили. И чтобы поклонились Ему. И во имя Его получили прощение. И сохрани наш народ. От внутренних и внешних врагов я молюсь Господь, чтобы Ты дал нам ходить в Твоем свете. Я молюсь за наше правительство. Есть очень много балагана, и а так дай мудрости, как вести себя. Сохрани нас от внутреннего врага и от внешнего врага. И сохрани народ израильский твою землю от землетрясений. Мы и просим милости во имя Ишуа Мессии. Амин. В третий раз я хочу благословить благословением священников. Давайте встанем. יה ארא דנאי פנав לךה ויחןךה. יסא דנאי פנав לךה. ויאשם לךה שalom. שabbat shalom, shavu atov לכולכם, ברכות ובריות.